Это пост палаты за столовая. Владинник заклеен скотчем. Непонятно что. Микроволновки, которые не работают. Или работают, но ну, там срачка Вот очередная курс от Какой-то вот с уже, вводят точнее. Ну, вот. баночки остались. Постараюсь снять эту убогую больницу. Какие условия есть здесь, чтобы все видели, для чего докатились, как живут украинцы. Израствор дали бесплатно, шнур этот бесплатно дали, катетер пришлось покупать Спасибо, что не взяли деньги за то, что поставили катетер. Да все нормально. Вот так вот, третий день пошел, сегодня Бендамустин. Тут люди, особо не хочу разговаривать, не хочу мне мешать. Вот моя палата в институте рака, но слава богу, отпускают домой, потому что условия здесь ужасные. Сейчас перехожу на другую камеру, покажу. По ужас просто. комната. Туалеты. Вечный запах мочи и химии, сыроча здесь, как всегда, по-моему. Вот и закончился очередной курс. С этой со зданиями стены идем домой. заодно показываем вам свою больницу. Ну, как бы я показал где приходится лечиться, и что это такое. У тебя препарат за 5000 долларов, а ты в каком-то сарае лечишься потом. Слава Богу, что он делается по полчаса, и, в принципе, никаких сложностей нету, и это можно даже дома делать, Где ответственность на себя возьмешь. Так ответственность берет врач, а так ты на себя возьмешь ответственность, мол, что с тобой случится, твои проблемы. Ну, блин, вот это здание, это это ужас. Пора бы его блин, взорвать вообще и нормальное построить. Нет. Людей здесь одним видом только убивают. Я уже не говорю про то, что все лекарства за свой счет все покупают. Так да какие лекарства? Физрастворы, иголки. Это тоже с собой носишь. Шприцы все эти. Ужас, короче.